Наши люди утратили любовь к слову, любовь к письму, утратили привычку анализировать себя и записывать свои мысли. И кто виновен? Тот, кто стоит на всех площадях нашей страны. И его верный друг и соратник, который залил нашу страну кровью по самое горло. При них письма и дневники во что превратились? В улику которую беспощадные следователи-палачи превращали в смертный приговор. И люди в нашей стране прекратили вести дневники в большинстве своем. И письма писать стали с опаской, боясь исповедовать свои мысли, чтобы подлый и коварный и жестокий цензор не прочел и не превратил письмо в улику.